А вам для счастья много надо, Ответ скорее да, чем нет. чтобы все родные были рядом, Поменьше им невзгод и бед, чтобы просыпаться утром рано, Заслушав птичьи голоса, чтобы босиком бежать поляной, и чистым жемчугом роса, Чтоб серебристой дорожкой Бежало солнце по воде, И времени еще немножко, Чтоб этим Наглядеться мне. И это все вы пошутили. Я о монетах речь вела, А счастье в этом насмешили. Я счастье создаю сама Из мимолетности мгновений Судьбы на низовую нить. Из пустяков, из вдохновений Простое счастье, жизнь любить.